Всем привет! В этом видео мы рассмотрим индикатор DOM Power, а также разберем возможности и настройки, которые мы можем применить к данному индикатору. Индикатор отображается отношение покупателей и продавцов в торговом стакане в момент формирования каждой свечи на графике. Давайте добавим DOM Power на график. Находится он в разделе прочих индикаторов. При помощи данного индикатора мы можем наглядно видеть активность лимитных покупателей и лимитных продавцов в каждый момент времени. Особенностью данного индикатора является то, что его данные не хранятся на наших серверах, а загружаются в режиме реального времени. Поэтому для накопления исторических данных на большом отрезке времени вы должны заранее загрузить график интересующего инструмента и не закрывать его. Данный индикатор станет отличным дополнением к торговой стратегии для трейдеров, торгующих внутри дня, так как вы сможете наблюдать в удобном виде на графике, в какие моменты появились крупные скопления лимитных ордеров, что поможет выявить дополнительные уровни поддержек и сопротивлений. Итак, данный индикатор добавился на график в виде гистограммы. Зеленая линия отображает количество заявок на продажу в стакане, то есть аски. А красная линия отображает количество заявок на покупку в стакане, то есть беды. Количество бедов и асков рассчитывается в момент закрытия каждого бара. Также мы видим две синие линии. Это диапазон, в котором находилась дельта между бедами и асками за период формирования свечи. Если навести курсор мыши на линию индикатора, можно увидеть точное цифровое значение, соответствующее данному моменту. Например, здесь суммарное количество аска в стакане было 1947, а бедов 1518. Дельта между бедами и асками в данной свече находилась в диапазоне от 78 до 991. Также нужно отметить, что точность данных индикатора зависит от глубины вашего стакана. Теперь перейдем к настройкам индикатора. Здесь мы можем включить или отключить отображение названия индикатора на панели. Далее представлены три цветовые настройки. Мы можем поменять цвет асков, бедов, а также дельты. На этом все. Теперь вы имеете представление о индикаторе Dom Power и сможете отслеживать динамику изменения суммарного количества лимитных заявок в торговом стакане. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео и обязательно подписывайтесь на наш канал.